интересные факты всем привет друзья сейчас необычными фотографиями никого не удивишь мастера фотошопа создают такие творения что дух захватывает но уникальные снимки начали появляться задолго до того как компьютеры появились в широком доступе причем ценность этих фото заключается в том что до сих пор никто не может объяснить изображенное на них сегодня мы для вас собрали пять таких загадочных и необъяснимых фотографий. Номер пять. Дух мотоциклиста покидает его тело. Люди, которые сделали это фото, были в шоке, увидев то, что они засняли на камеру последние минуты жизни мотоциклиста. Эта фотография была сделана на месте аварии, и вы можете видеть, как силуэт в форме человеческого тела парит над местом аварии. Мотоциклист получил серьезные ранения и позже умер в больнице. Но факт остается фактом. На фото видно дух с очертаниями человеческого тела с нимбом на голове. Насколько подлинна эта фотография духа, покидающего свое тело, судите сами. Номер 4. Фото трупа на новом айфоне. Мужчина купил совершенно новый iPhone в местном магазине и хотел скачать несколько фотографий, когда, открыв галерею с фотографиями, заметил странное фото в левом нижнем углу. На этой фотографии была изображена мертвая женщина. Когда мужчина нажал на фото, то оно открывалось на весь экран, но его не было в основном альбоме с фотографиями. Когда мужчина показал этот снимок продавцам в магазине, они были в шоке. Они предложили сбросить настройки на телефоне, думая, что фото удалится. Парень последовал совету и сбросил настройки но пришел в ужас от того, что фото трупа так и осталось на телефоне. Он купил совершенно новый телефон и никогда раньше не видел женщину, чей образ, казалось, жил внутри телефона. Многие опасаются, что это призрак убитой женщины, живущей в айфоне. Номер 3. Изображение демона на снимке с ультразвука. Любая мать ждет того момента, когда она сможет посмотреть на первое фото своего ребенка, сделанного при помощи ультразвука. Но то, что эта женщина увидела на первом снимке своего ребенка, шокировало и потрясло ее. На этой фотографии кажется, будто что-то похожее на демона наблюдает за ребенком. Женщина выложила это фото на Reddit, где тысячи пользователей пришли в шок, увидев его. А другие назвали это эффектом переедалии, когда человеческий мозг, видит зловещие изображения в каких-либо изображениях. Номер два. Фигура человека на скале. Эти ребята решили сделать фото на скале, чтобы запечатлеть завершение веселого похода. На фото вы видите прекрасные пейзажи, но если повнимательнее присмотритесь, то увидите, что на фото изображены не просто веселые туристы, а слева в углу в тени деревьев можно разглядеть фигуру человека, одетого в черное, который смотрит прямо в камеру. Насчет этого человека, изображенного на фотографии, бытует несколько теорий. Одни говорят, что это дух мужчины, который покончил жизнь самоубийством на этом месте. Другие говорят, что это просто еще один друг из этой компании, который хотел сделать вид, что пытается столкнуть другого. Но в интернете, под комментариями к этой фотографии, молодые люди, делавшие это фото, утверждают, что когда делали это фото, никого рядом не видели. И что только после печати фотографии они увидели фигуру этого человека в кустах. Фото прошло анализ на Photoshop и было подтверждено, что это настоящая фотография. Номер один. Зловещие селфи Эта парочка сделала селфи и поделилась этим фото на сайте 9gag. Позже человек, сделавший это фото, Написал в своем твиттере, что только потом обнаружил, что на фото изображен не затылок девушки, с которой он делал селфи, а ее лицо. Хотя девушка не оглядывалась назад, делая фотографию. Это самое необъяснимое фото. Судите сами, сделано ли это фото при помощи фотошопа или нет. Ждем ваши комментарии. Подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайки. Интересные факты Всем привет! В каждой стране есть достопримечательность, на которую строжайше запрещено направлять объектив камеры. Туристам там, конечно, рады, за их счет пополняется бюджет, но вот фотографировать запрещают. За нарушение правил в некоторых государствах карают большими штрафами и даже арестом. Однако смельчаки все же находятся, и сегодня мы покажем вам фото, ради которых пришлось нарушить закон. Поехали! Знакомства вслепую остались в прошлом. Видеочат рулетка, конкурсы, призы. И все это совершенно бесплатно на лучшем сайте знакомств через камеру VideoClub.ru. Более двух миллионов пользователей уже открыли для себя этот сайт. Присоединяйтесь. Все ссылки в описании. Долина царей. Египет. В гробницах долины царей фотографировать строго-настрого запрещено. Требуется даже оставлять камеры и телефоны в ячейках на входе. Если нарушитель девушка, то скорее всего ее просто выведут, а вот мужчин, как правило, прилично штрафуют. Но некоторым все же удается сделать кадры. Качество фотографий не самое лучшее, но ведь не это главное на охоте за запретными снимками. Президентский дворец. Объединенные Арабские Эмираты. Тут все намного серьезнее. Эти снимки сделал 70-летний турист из США в прошлом году. Отделаться штрафом ему не удалось и несчастный пенсионер за невинную фотосессию был отправлен в тюрьму. Гоночная трасса Ясмарина, Объединенные Арабские Эмираты Еще один запретный объект в Эмиратах – знаменитая гоночная трасса. За снимки этой достопримечательности в тюрьму пока никого не посадили, но если поймают, большого штрафа избежать точно не удастся. Все зависит, конечно, от судьи, но где гарантия, что именно вы не станете показательным примером наказания? Тем не менее, периодически снимки появляются в сети. Административные здания. Белоруссия. Вот вроде бы Белоруссия на Объединенные Арабские Эмираты совсем не похожа. Тем не менее, фото табу здесь действуют аналогичные. В этом году в стране запретили снимать любые административные здания, тем же, кто отважится на съемку, грозит разборка с полицией. До введения запрета никому и дело не было до построек советской эпохи, но ведь запретный плод всегда сладок. Сикстинская капелла. Ватикан. Громко не разговаривать и не фотографировать. Два основных запрета. К счастью, Ватикан пока в тюрьму не сажает, да и штрафы не выписывает, но моральное наказание пойманным будет обеспечено выведут и заберут камеру до конца посещения. Однако некоторые все же умудряются снимать себя любимых на фоне старинных фресок. Рослинская капелла, Шотландия. Примерно по таким же правилам живет и позднеготическая церковь в шотландской деревушке Рослин. Штрафовать за попытку сфотографировать интерьер капеллы не станут, но точно пристыдят и выставят вон. Дворец Долма-Бахче, Турция. Дворец османских султанов славится своей роскошью. В нем сплошь золото, драгоценные камни и богемское стекло. Но все эти изыски останутся только в вашей памяти. За попытку сфотографировать грозит штраф и выдворение из дворца. Однако некоторые все же умудряются обойти запрет. Музей Ван Гога, Нидерланды. До прошлого года щелкать затворами камер посетители музея могли сколько душе угодно. Но администрация приняла неожиданное решение – съемку запретить. Что ж, теперь приходится фотографировать нелегально. Бег быков. Испания. Иногда и мероприятие попадает под запрет съемки. Например, в испанском городке Памплона власти не разрешают доставать фотоаппараты и телефоны во время забега с разъяренными быками. За нарушение запрета полагается штраф. В прошлом году мужчина – умудрился сделать сразу несколько селфи во время забега, на что полиция заявила, что как только он будет пойман, ему грозит штраф в 4000 долларов, но пока его поймать не удалось. Мавзолея Ленина, Россия Существует фото табу и в России. Самый жесткий запрет действует в Мавзолее Ленина. Посетителей этой достопримечательности перед входом внутрь тщательно досматривают. Проносить с собой в усыпальницу любую фототехнику категорически запрещено. Внутри по периметру стоят работники мавзолея, следят за каждым шагом посетителей. Казалось бы, в таких условиях сделать снимок невозможно. Как бы не так. Подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайки. 15 самых жутких животных-мутантов. Генетика сегодня, пожалуй, самая популярная из наук – она обещает человечеству блестящее будущее, сверхспособности, как у людей Икс, избавление от смертельных болезней, да и в конце концов бессмертие. Генетические мутации все чаще воспринимаются как путь к спасению. Но в природе чаще встречаются совсем другие мутации, глядя на которые, любой содрогнется от ужаса. Увидев таких монстров, их не сразу забудешь. Номер 15 Двухголовая змея Мы Мы – это гремучая змея с редкой генетической мутацией. У нее не только две головы, но и два полноценных комплекта половых органов – мужских и женских. Надо сказать, подобные мутации у змей наблюдались не раз, при этом зафиксированы случаи, когда одна из голов пыталась сожрать другую. Этот конкретный экземпляр, получивший имя «Мы», был приобретен аквариумом в Сент-Луисе за 15 тысяч долларов. 8 лет спустя аквариум попытался продать его за 150 тысяч, но аукцион провалился и «Мы» достался за бесценок лаборатории биотехнологий. При этом мы прожил гораздо дольше, чем обычные змеи, что стало для ученых поразительным открытием, ведь в природе животные с подобными физическими деформациями обычно гибнут очень быстро. Номер 14. Ротвейлер с витилиго. Этот пес страдает витилига, генетическим заболеванием, приводящим к потере окрашивающего кожу пигмента. Это генетическая болезнь, основанная, по сути, на мутации. Она время от времени встречается у собак, как и у других животных, у человека в том числе. Однако ротвейлеры ей особенно подвержены. По сути, при этом заболевании собственные иммунные клетки животного атакуют пигмент меланин, отвечающий за окрас кожи. Ученые еще не все знают о Витилиго, однако известно, что развитие болезни может подтолкнуть стресс и еще ряд факторов. К счастью, хотя лечения от этой болезни пока не существует, жизни она не угрожает. На умственных и физических способностях не отражается. Все ограничивается странностями внешнего вида. Песик, согласитесь, выглядит так, что собака Баскервилей по сравнению с ним милашка-дворняшка. Номер 13. Гримучая змея без чешуи. Без чешуи змея выглядит уже не грозно, а противно и немного жалко. Она похожа не на грозного ядовитого хищника, а на какого-нибудь жалкого подземного обитателя, вроде слепыша. Первых голых змей исследователи заметили в популяции в начале 1990-х. А в последнее время они встречаются все чаще. Ученые сумели выяснить, что эта мутация происходит в тех случаях, когда в тесной популяции слишком долго происходят близкородственные скрещивания. Именно поэтому в неволе мутация наблюдается чаще. Ученые занимаются селекцией, пытаясь добиться яркой выраженности определенных свойств, но эти эксперименты могут зайти слишком далеко. Надо сказать, несмотря на жуткий внешний вид и кажущуюся уязвимость таких змей, отсутствие чешуи практически не мешает им существовать и не влияет на выживание в дикой природе. Номер 12. Пигзилла. Такие вот свинки, весом с полтонны, несколько раз попадались охотникам в лесах США. Они получили прозвище Пикзилла в честь знаменитого киномонстра. Пикзилла на этом снимке – дикая свинья, застреленная фермером в 2007 году. Впрочем, многие, видевшие эту фотографию, выражали сомнение в том, что речь идет о дикой свинье, а не о перекормленном до неприличия домашнем хряке. Но и в том, и в другом случае гигантские размеры животного не оставляют сомнений в том, что речь идет о какой-то генетической аномалии. Надо сказать, что пикзила – одно из самых опасных животных в этом списке, поскольку у такого монстра к огромному весу и силе естественным образом добавляется агрессивность и отсутствие страха перед человеком, характерное для кабанов. Номер 11. Кошка-химера. Эту кошку зовут Венера, и у нее даже есть собственный аккаунт в Инстаграме. Она стала мировой знаменитостью благодаря своей внешней особенности, которая, как считают многие эксперты, является проявлением химиризма То есть, проще говоря, наличие в организме генетических разнородных клеток. Ученым, изучавшим существование генетически разного материала в одном организме, удавалось воспроизводить это состояние у подопытных животных. Но в естественных условиях, да еще и выраженное в столь явной и идеально симметричной форме, оно пока наблюдалось лишь у Венеры. Истинный химиризм случается, когда два разных эмбриона почему-то сливаются в процессе развития, образуя единый организм. Впрочем, некоторые эксперты считают, что в случае с Венерой речь идет не о химеризме, а о мозаичности или даже о простом совпадении и необычной раскраске. Но так или иначе, Венера – животное необыкновенное. Номер десять. Монтокский монстр. Это странное и ужасное животное, труп которого был выброшен океанскими волнами на берег в Нью-Йорке в 2008 году, заставило многих вздрогнуть от страха и отвращения. Раздутое безволосое тело, длинные зубы, шкура в синевато-серых пятнах, короткие уши и мощные задние лапы – это создание словно явилось прямиком из ада. Снимок монстра мгновенно разошелся по сети, породив массу догадок о том, что это за тварь и как она попала в наш мир. Наиболее скептически настроенные ученые, впрочем, утверждали, что монтакский монстр – всего-навсего крупный енот, чье тело было лишено шерсти и деформировано вследствие долгого пребывания в воде. Однако эта догадка, как и другие, не нашла своего подтверждения. Остается лишь надеяться, что речь идет о разовой мутации, и подобные монстры больше не явятся взору напуганного человечества. Номер 9. Белый тигр Кении. Мутации – обычное дело в природе, но искусственное разведение зачастую стимулирует и подстегивает их. Так случилось и с белыми тиграми. Тигрята с белой шкурой рождаются только у родителей, которые приходятся друг другу родственниками, причем после того, как близкородственное скрещивание продолжается на протяжении нескольких поколений. По подсчетам ученых, лишь один из 10 тысяч тигров в дикой природе рождается с этой генетической аномалией. Помимо великолепного цвета шкуры, у них обычно наблюдается множество проблем со здоровьем. Кенни, изображенные в видео, живое тому доказательство. У него не закрывалась пасть и был гипертрофирован на развит мозг. Кенни умер от рака в 2008 году, через 10 лет после того, как ученые спасли его из явы с дикой природы и поместив в заповедник. Впрочем, Кенни не худший случай. У других белых тигров проблем бывает куда больше. Утолщение лап, расщепленное небо, разнообразные деформации тела и конечностей и проблемы с иммунной системой. Вот их далеко не полный список. К тому же белая шкура сама по себе затрудняет выживание. Тигру, лишенному маскировочного окраса, куда труднее подкрасок к добыче. Номер восемь – Эль Чупакабра, козий вампир. Чупакабра – существо, занимающее почетное место в мифологии крестьян Мексики и стран Центральной Америки. По преданиям, этот страшный хищник охотится на домашних животных и высасывает из них кровь до последней капли, оставляя мясо нетронутым. Чупакабру можно было бы причислить к мифологическим существам, если бы в Мексике несколько раз не находили трупы необычных и страшных зверей, которых крестьяне считают представителями этого таинственного вида. Правда, некоторые ученые полагают, что речь идет всего-навсего о койотах, страдающих чесоткой и лишившихся из-за этого возможности ловить дикую добычу. Но трупы чупакабр при ближайшем рассмотрении опровергают это предположение. Шипы на спине. Длинный хвост, напоминающий крысиный, и необычные пропорции ничуть не напоминают койота. Наиболее вероятное на сегодня предположение гласит, что чупакабры – это плотоядные обезьяны, попавшие в Мексику из более южных краев и скрещивающиеся с каким-то местным видом. Впрочем, феномен чупакабры еще ждет исследований генетиков. Номер 7. Павлин химера. Цветных горделивых павлинов видел каждый из нас. Белые павлины тоже не такая уже редкость, а вот этот павлин редчайший случай. Он наполовину белый, а наполовину цветной. Многие называют его полуальбиносом, но с научной точки зрения это название, конечно, неверно. Скорее всего, речь идет о химеризме или мозаичности. Впрочем, павлин настолько необычайно красив, что если вы не биолог, можно не искать диагноз, а просто им любоваться. Номер 6. Фрэнк и Луи. До сих пор непонятно, следует ли считать Фрэнка и Луи двумя котами или же все-таки одни. На двоих у них три глаза, два рта, два носа и два уха, а усы растут, кажется, где придется. Они не единственные в истории коты, пострадавшие от синдрома Януса. Генетической мутацией, в результате которой на одном черепе развивается сразу два лица, наиболее характерной именно для кошек. При этом из двух кошачьих ртов работает всего один. У второго отсутствует нижняя челюсть. А третий, центральный глаз, ничего не видит. Состояние здоровья Фрэнка и Луи не назовешь хорошим, и это действительно чудо, что животному или животным удалось дожить до взрослого возраста. Номер 5. Руди. История поросенка Руди похожа на историю Фрэнка и Луи. Руди получил свое первое имя от хозяев, но когда его купили сотрудники приюта для животных, они дали ему имя «двойка», подходящее ему куда более. У Руди было два пяточка, три глаза и два уха. В отличие от Фрэнка и Луи, все это размещалось на двух практически сформированных черепах, разместившихся на одной шее. Как и у Фрэнка и Луи, лишь один пятачок Руди работал, а его центральный глаз плохо видел. С учетом двух черепов это привело к тому, что поросенок не мог видеть, что находится прямо перед ним, поскольку впереди у него было большое слепое пятно. Кроме того, из-за деформированного тела поросенку было трудно поддерживать равновесие, и он часто падал. Хозяевам даже пришлось надевать на него шлем. Приют для животных выкупил Руди у владельцев за 5000 долларов, чтобы уберечь поросенка-мутанта от участи диковинного уродца в местном зверинце. Но из-за плохого состояния здоровья Руди-двойка прожил совсем недолго. Номер 4. Змея с одной лапой. Это не ящерица, а самая настоящая змея. Ее нашли в китайской деревне и убили при попытке заползти в дом. Позже, разглядев ее дефект, змею решили сохранить. Так она попала в руки ученых. Так что в существовании этой твари сомневаться не приходится. Материальное доказательство налицо. А вот что сделало ее такой? Большинство ученых относят этот дефект насчет мутации. Другие полагают, что лапа съеденной этой змеей ящерицы каким-то образом прижилась у нее в организме и даже сумела прорасти сквозь шкуру. Впрочем, и та, и другая версии выглядят равно отвратительными. Номер 3. Лягушки три в одном. Такая лягушка-мутант была встречена лишь однажды в США. У нее было три полностью сформированных головы на общем теле и 6 конечностей. В 2004 году она была поймана студентом-биологом, который отнес ее в лабораторию для изучения. Но, увы, ученым не удалось исследовать феномен. Лягушка каким-то образом сумела выбраться из террариума и исчезла. По рассказам очевидцев, с которыми вполне согласуется история ее чудесного спасения, Чудовищно растутые туловище и три головы не мешали ее подвижности, и выглядела она такой же здоровой и активной, как и лягушки с обычным набором голов и конечностей. Впрочем, не факт, что человечеству однажды удастся узнать тайну этой жутковатой мутации. Больше такие лягушки никому в мире не попадались. Номер 2. Восьминогий козленок. В 2014 году у самой обыкновенной козы, принадлежавшей хорватскому фермену Зарану Папаричу, родилось трое козлят. Двое из них были обычными козлятами, а вот третий появился на свет с восемью ногами. В остальном козленок был полностью нормален. Хотя ветеринары утверждали, что он вряд ли проживет и неделю, восьминогий козлик протянул несколько лет. Правда, ноги его оставались слабыми. И он дольше, чем остальные козлята, не мог на них встать. Да и потом передвигаться ему было явно неудобно. По мнению экспертов, мутация, скорее всего, стала следствием близкородственного скрещивания. Номер один. Буйвологатор. Это существо было обнаружено в 2015 году в отдаленной деревне в Таиланде. Как несложно сложно в это поверить, но оно, теленок, правда покрытой прочной, черной, как смоль, чешуей. Тварь с мордой крокодила и ногами коровы, в чьем облике смешались черты рептилии и млекопитающего, умерла сразу после рождения, но осталась на фотоснимках как воплощение жуткого ночного кошмара. Только жители тайской деревни, где монстр явился на свет, не увидели в ней ничего ужасного, заявив, что ее появление – это добрый знак судьбы. Если это видео вам понравилось, обязательно поставьте лайк и также не забудьте подписаться на наш канал, чтобы в дальнейшем не пропускать интересные новинки. Интересные факты Иногда жизнь преподносит такие странные сюрпризы, которые кажется невозможно объяснить обычной случайностью или теорией вероятности. Не перестаешь удивляться этим совпадениям, которые во всей красе демонстрируют, насколько непредсказуем этот мир. Знакомства вслепую остались в прошлом. Видеочат-рулетка, конкурсы, призы. И все это совершенно бесплатно на лучшем сайте знакомств через камеру видеоклуб.ру Более двух миллионов пользователей уже открыли для себя этот сайт. Присоединяйтесь. Все ссылки в описании. Случай, похожий на реинкарнацию. Основатель одной из самых лучших автомобильных компаний Ferrari Энце Феррари, умер в 1988 году. И спустя буквально месяц Родился известный немецкий футболист, выступающий за английский арсенал – Месутазил. Глядя на их фотографии, можно подумать, что это братья-близнецы. Предсказание крушения Титаника За 14 лет до того, как затонул самый шикарный лайнер начала прошлого века «Титаник», Морган Робертсон написал книгу, рассказывающую о гибели подобного судна под названием «Титан». Самое интересное, что не только название практически совпало, но и многое другое. Оба корабля считали непотопляемыми. Они оба столкнулись с айсбергами, и на обоих не хватило шлюпок для спасения пассажиров. Совпадение в биографиях Линкольна и Кеннеди, двух президентов Америки, связывает большое количество странных совпадений. Вот лишь малая часть из них. Оба они были убиты выстрелом в затылок в пятницу перед праздником. При этом каждого сопровождала жена. У обоих президентов было четверо детей. У каждого был друг по имени Билли Грэхэм. У Кеннеди был секретарь по имени Миссис Линкольн. У Линкольна был секретарь по имени Джон. Преемниками обоих стали вице-президенты по фамилии Джонсон. Первые и последние солдаты. Могилы первого и последнего из британских солдат, погибших в Первую мировую войну, находятся на расстоянии 6 метров и направлены лицом друг к другу. Такое расположение было полной случайностью. Круг замкнулся? Машина времени Слухи о машине времени Эдгара По родились тогда, когда спустя 46 лет после написанной им книги, как он утверждал, основанной на реальных событиях, произошла реальная трагедия. Спасшиеся на шлюпке после кораблекрушения члены команды, долгое время дрейфовавшие в открытом море, полностью отчаявшись, съели Юнгу по имени Ричард Паркер. Самое главное совпадение, что даже имя Юнги из книги совпадало с тем, кому не повезло быть убитым. Несчастливые братья. На Бермудах в июле 1975 года был сбит с мопеда и задавлен такси Эрскин-Лоуренс Эббин. Это было то же самое такси с тем же водителем, везущее того же пассажира, которая в июле за год до этого убила его брата, Невила. К моменту гибели обоим братьям было по 17 лет, и ехали они на одном и том же мопеде по той же улице. Редкая книга и Энтони Хопкинс Для изучения роли Хопкинсу понадобилась редкая книга «Девушка с Петровки» Джорджа Файфера. Отбегав все книжные магазины, он не смог ее нигде купить, но потом случайно наткнулся на забытый кем-то экземпляр романа на скамейке в метро. Позже, встретившись с автором книги, тот сказал, что у него самого нет ни одного экземпляра, и что последний экземпляр он отдал своему другу, а тот по рассеянности оставил книгу где-то в метро. Особое имя для Римской империи. Рим основали братья Ромул и Рем. Впоследствии Ромул стал первым царем Рима. Последним же правителем Западной Римской империи тоже был Ромул. Получилось, что с имени Ромул началась и закончилась история величайшей из древних империй. Предсказание победы Дональда Трампа в мультсериале «Симпсоны». Ну и, конечно, нашумевшая победа Трампа. Создатели мультсериала «Симпсоны» в одной из серий в 2000 году вскользь упомянули, что Дональд Трамп стал президентом США, может эта серия и подтолкнула тогда Трампа рискнуть? Подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайки! Даже современные люди очень мало знают об огромной вселенной, в которой живут. Ученые постоянно проводят исследования и эксперименты, которые бы позволили сделать прорыв в этой области, и иногда это удается. В этом обзоре собраны интереснейшие факты о космосе, о которых знают далеко не все. Любой человек, интересующийся фантастикой, наверняка не раз представлял себе, как он летает по галактике со скоростью света. Тем не менее, реальность может быть намного менее увлекательной а зачастую и попросту смертельный. Когда объект движется со скоростью света, атомы водорода превращаются в высокоактивные частицы, которые могли бы легко уничтожить в мгновение ока экипаж звездолета и всю его электронику. Всего несколько свободно плавающих облачков водорода в космосе на такой скорости могут выдать радиоактивное излучение, эквивалентное протонному пучку, созданному в Большом адронном коллайдере. Каждый год Луна удаляется от Земли на 4 см. Хотя такая цифра может показаться не такой уж и большой, это может иметь разрушительные последствия для нашей планеты в будущем. Несмотря на то, что гравитационное поле Земли должно удержать Луну на орбите Земли, ее удаление в конечном счете замедлит вращение планеты вплоть до того момента, когда один день будет длиться больше месяца. Как правило, черные дыры образуются после смерти массивных звезд. Это области пространства со сверхплотной концентрацией материи и такой невообразимой гравитацией, что они искажают свет и время. Даже небольшая черная дыра в нашей Солнечной системе могла бы сдвинуть все планеты с орбит и разорвать Солнце на куски. Если это недостаточно страшно, то стоит знать следующий факт. Черные дыры могут мчаться по галактике со скоростью в несколько миллионов километров в секунду, оставляя на своем пути хаос и разрушение. Гамма-излучение – это самый мощный тип взрыва во Вселенной. Гамма-лучи представляют собой интенсивные высокочастотные всплески электромагнитного излучения, которые за миллисекунды испускают столько же энергии, как Солнце за всю продолжительность своей жизни. Если бы подобная вспышка излучения поразила Землю, то она могла бы лишить атмосферу озона в считанные секунды. Некоторые ученые даже приписывают массовое вымирание динозавров, произошедшее 440 миллионов лет назад, именно всплеску гамма-излучения, поразившему Землю. В невесомости существует такое понятие, как нулевая гравитация. С научной точки зрения это называется микрогравитация. Это состояние возникает, когда объект находится в состоянии свободного падения, то есть невесомости. Хотя с первого взгляда это кажется забавным, длительное время в условиях невесомости может привести к долгосрочному психическому и физическому расстройству человека. На Земле газы в атмосфере вступают в реакцию с металлами, создавая тонкий слой окиси. В вакууме же нет атмосферы и, следовательно, не возникает окисления на металле, что приводит к довольно интересной реакции. Эта реакция называется холодной сваркой, и она происходит когда два куска металла, прижатых друг к другу, соединяются вместе на постоянной основе без дополнительного нагрева. Это вызывало немало проблем при запуске первых спутников Вселенная настолько огромная и старая, что есть очень большие шансы на обнаружение других планет, похожих на Землю. Однако, согласно парадоксу Ферми, высокая вероятность внеземной жизни в космосе противоречит отсутствию видимых доказательств, подтверждающих это. На данный момент люди даже не уверены, что страшней тот факт, что они одиноки во Вселенной или то, что рядом есть кто-то еще. В космосе существует такое понятие, как космические бродяги. Так называемые планеты-изгои были выброшены в открытый космос после формирования их планетарных систем, которые свободно перемещаются в космосе. Поскольку они не вращаются вокруг своей звезды, поверхность планет-изгоев часто проморожена насквозь. Однако, поскольку у этих планет должны быть расплавленные ядра, некоторые ученые полагают, что на этих свободно бродячих планетах могут быть огромные подземные океаны, в которых есть жизнь. В 1969 году лунный модуль Аполло-11 через три дня после запуска приземлился на естественном спутнике Земли. Хотя с тех пор технология не стояла на месте, людям, чтобы долететь до Марса, нужно 7-9 месяцев, а до Плутона целых 10 лет. Расстояния за пределами нашей Солнечной системы становятся еще более экстремальными. Даже если двигаться со скоростью света, чтобы добраться до ближайшей звезды Проксима Центавра, нужно более 4 лет, а чтобы добраться до центра Млечного Пути – более 100 тысяч лет. В космосе буквально везде встречаются довольно экстремальные условия. Температура сверхновой может достигать более 50 миллионов градусов по Цельсию, то есть в 5 раз выше температуры ядерного взрыва. С другой же стороны, в открытом космосе температура составляет минус 270 градусов по Цельсию. Если вам понравилось, не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами был Моралист. Благодарю за просмотр и до новых встреч. Считается, что деревянная архитектура самая консервативная. И действительно, вот типичные деревянные дома. Небоскреба с дерева не построишь в стиль хай-тек, оно, наверное, не впишется. Однако это не совсем так. Деревянные дома могут быть даже более оригинальными, чем здания из стекла и бетона. И сейчас вы в этом убедитесь, увидев подборку самых необычных домов из дерева. Этот дом не просто из дерева, он еще и стоит на дереве. Дом был построен в 2004 году на острове Тасмания защитниками природы. Таким оригинальным образом они хотели привлечь внимание общественности к вырубке лесов. Сколько леса ушло на строительство самого дома, история умалчивает. Но внимание активистам привлечь удалось. Правда, заинтересовались странным сооружением архитекторы и любители всего необычного. И неудивительно, ведь Тасманский дом – самое высокое здание в истории, построенное на дереве. Надо сказать, что этот гигантский шалаш был вполне благоустроенным жилищем. В нем были даже кухня и душ. Крепилась эта сложная конструкция на двух деревянных платформах. Одновременно в доме могло проживать шесть человек. Активисты провели там около полугода, после чего дом был разобран. Сегодня его уже не существует. Зато профессиональные архитекторы приступили к разработке проекта целого города на деревьях в Тасманских лесах. Еще один ныне существующий памятник высотной деревянной архитектуры – деревянный небоскреб, известный как «Дом Сутягина». Это необычное здание было построено на противоположном от Тасмании конце мира – в Архангельске. В отличие от австралийских защитников природы, автор «Архангельского чуда» имел гораздо более прозаичные цели. Он хотел попасть в Книгу рекордов Гиннеса, и это ему почти удалось. Начиная с 1992 года, за несколько лет было построено 13 этажей. Причем при строительстве Сутягин не использовал ни одного гвоздя. Счастливый финал был уже близок, но в 2001 году незадачливый архитектор угодил в тюрьму. Кроме того, выяснилось, что в этом месте вообще нельзя строить здание выше двух этажей. В итоге чудо-дом был снесен. Как и тасманский дом на дереве, он уже не существует. Американский плотник Гарацци Берджис, судя по всему, решил затмить славу тасманских активистов и архангельского чудака. Вот уже более 20 лет он строит гигантский дом на деревьях в городе Кроссвилль в штате Теннесси. Проект постоянно дорабатывается и на сегодняшний день дом уже раскинулся на 10 деревьев, а его высота превысила 30 метров. В огромном десятиэтажном особняке есть все, что нужно для жизни и даже сверх того. Например, баскетбольная площадка, пентхаус и даже настоящая часовня. Дом открыт для посетителей, причем за посещение хозяин не берет деньги. А этот дом из дерева в буквальном смысле слова. Дом построен в штате Северная Каролина из секвои, упавшей во время урагана. Дерево спасло жизнь Лену Муру, который укрылся от стихии внутри ствола. Выбравшись, Мур решил отблагодарить погибшую секвою столь необычным образом, превратить ее в дом. На вырезание сердцевины ушло около восьми месяцев. К слову, по подсчетам ботаников, дереву, давшему жизнь столь необычному строению, почти две тысячи лет. А его древесины, вырезанной муром, хватило бы на строительство пятикомнатного коттеджа. Дом дерева благоустроен, в нем есть спальня, столовая, гостиная и санузел. Он открыт для посетителей, теперь это яркая достопримечательность Северной Каролины. А эта землянка в Великобритании получила название «Дома Хоббита», так как создана по образу жилища знаменитых персонажей Толкиена. Дом, построенный из дерева и земли, выглядит очень необычно и уютно. В то же время это один из самых дешевых домов. На его строительство фотограф Саймон Дейл потратил всего 3000 фунтов. Для работы ему понадобились древесина, бензопила, молоток и гвозди. У дома фактически нет настоящих стен, его крыша самонесущая. Для утепления Дейл укрыл дом землей. Полная противоположность домика Дейла – дом НЛО. Сходство с космическим аппаратом не случайно. Это дом настоящей воплощение высоких технологий, но технологий, гармонично вписанных в окружающую природу. Деревянный особняк сконструирован так, что способен вращаться в течение дня, следуя за Солнцем. Его внутренняя планировка лишена непроницаемых стен, а пространство делится на комнаты с помощью мебели и элементов интерьера. Это позволяет равномерно освещать все помещение и экономить электричество. Впрочем, электричество сюда поступает от солнечных батарей, установленных на крыше, так что сплошная экология во всем. Дом NLEO не уникален. Это типовой проект французской компании Дом Space International. Стоит такая тарелка около 200 тысяч долларов. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями. Все это мотивирует нас делать более качественные выпуски. Спасибо за внимание и до новых встреч. Самые таинственные места на Земле. Мир полон таинственных явлений, и даже лучшему мам человечества не всегда удается их объяснить. А о некоторых местах на нашей планете ходит настолько дурная слава, что посетить их отваживаются только самые отчаянные смельчаки. Болото Манчак в Луизиане Легенда гласит, что в 1915 году в окрестностях луизианских болот казнили служительницу культа Вуду. С тех пор здесь все как в известной песне. Птицы не поют, деревья не растут, а случайные путники становятся добычей губительной топи. Прямо в объятия вязкой трясины манят людей блуждающие огоньки, которые зажигаются над болотами в ночное время. Местные жители называют их «свечами покойников» и считают ничем иным, как призраками утопших. Душераздирающий бой, плавающие трупы, страшные деревья. Все это вы увидите и услышите, побывав на болотах призраков. Эти места привлекают огромное количество туристов со всего света. Им устраивают ночные прогулки на лодках. Совершая экскурсию по болотам Манчак, необходимо соблюдать предельную осторожность, ведь обитающих там, не пугают ни фонари, ни огненные факелы. И можно легко стать очередной жертвой этого мистического места. Долина Хейчжу в Китае. Долина Хейджу, чье название переводится как «Лощина черного бамбука», расположена на восточном склоне горы Маань на юге Китая. Имеет мрачную репутацию и якобы является одной из сильнейших аномальных зон планеты. Данной местности приписывается множество случаев гибели и пропажи людей. В 50-е годы китайские власти сообщили о гибели в Хейджу около 100 человек. Также по неизвестным причинам здесь разбился самолет. В 1962 году бесследно исчезла целая геолого-разведочная группа. Удалось спастись только проводнику, который и рассказал, что произошло. Когда экспедиция подошла к долине, он немного задержался и отстал. В какой-то момент неожиданно появился густой туман, который ограничивал видимость до одного метра. Проводник почувствовал необъяснимый страх и замер на месте. Через несколько минут туман рассеялся, но группы уже не было. Геологи так и не были найдены. Потрясенный проводник еще долго рассказывал о тумане, нарушающем ощущение времени и издающем очень странные звуки. В 1976 году в лощине пропали трое лесничих. В поисках участвовало почти все население уезда, и только спустя три месяца были найдены их останки – скелеты. Чтобы разобраться в ситуации, в 90-х годах в лощину была отправлена экспедиция Академии наук КНР, которая выдвинула свою версию исчезновений. Научно обоснованная версия объясняла смерть людей удушьем от газа. Газ в небольших объемах, скапливающийся в полых подземных пустотах, Время от времени выбрасывается в воздух, отравляя все на своем пути. Похожее бывает при выбросах сероводорода. Газ же, убивающий людей в Хайджу, возникает при гниении некоторых видов деревьев, растущих в этой местности. Но эта версия все равно не объясняет брошенные винтовки, пропавших буквально в 100 метрах от свидетелей людей, и тела, разложившиеся до скелета за три месяца. Катакомбы Иглова в Чехии Катакомбы чешского города Иглова – это растянувшаяся на несколько десятков километров сеть подземных лабиринтов с обширными залами и озерами. Их сооружение относится к середине XIII века. Периодически в одном из коридоров подземелья начинает раздаваться органная музыка. В 1967 году изучить загадочное явление прибыла группа ученых. Звуки специалисты действительно зафиксировали, а вот разгадать их тайну возникновения так и не смогли. Но главной сенсацией стало открытие в катакомбах светящейся лестницы, расположенной на глубине 11 метров. Ее ступени постоянно излучают красноватый свет, настолько яркий, что при нем можно читать. Как оказалось, стены сияющего коридора покрыты раствором, содержащим цинк, серый бор. Кому только пришло в голову окрашивать стены туннеля такой смесью, очередная загадка. Шотландский мост Овертоун. Производящий зловещее впечатление заросший парк, не самое страшное, что есть в старом шотландском поместье Овертоун. Настоящие ужасы творятся на здешнем каменном мосту. Начиная с середины 20 века, с его парапетов ежегодно спрыгивают и разбиваются на смерть десятки собак. Ветеринары объясняют необычное поведение животных тем, что овраг под мостом кишит крысами. Их запах пробуждает у четвероногих охотничий инстинкт и толкает на необдуманный прыжок. Однако старожилы в такую версию верить отказываются и считают убийцами собак духов поместья, отца и сына, которые сами некогда бросились с Вертоунского моста. Это была Планета Фактов. Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные выпуски. Также ставьте палец вверх, если вам понравилось. До встречи!